Вот я ставила сюда, я закрывала. Но у меня просто... Я когда открыла, я не ожидала. У меня почти половина длины имплантата была не в костных ткане. Неожиданно было для меня. Поэтому я поставила костный материал как граф. А трансплантатом перекрыла. Без мембраны. То есть Предваряя вопрос, в этой ситуации мембрану ставить бесполезно. Тогда вы ставите или мембрану. Или трансплантат через какой, значит, вы мембрану ушиваетесь и через какое-то время, через 6-7 месяцев ставите трансплантат. То есть, опять, видите, мы все время э, с переимплантитах, в чем такая особенность, в каждый случай клинически уникален. И разработать настолько стандартную схему очень сложно. Но вот это то, что предложили в этом году итальянцы. В прошлом, уже в прошлом, уже почти год проходит, что так быстро все летит. Вот, они предложили новую концепцию для лечения перипалантитов, дистрофических именно для устранения рецессии э, в области имплантата. Всем знакомая клиническая ситуация. Приходит пациент, он открывает рот, у него, например, э, боковой резец на верхней челюсти, рецессии не будьте здоровы, не приходите. Э, просвечивает сквозь тоненькую десну. Резьба абатмент или резьба имплантата, если низкая да, была установка. Если низкая была установка, то так положено. Вы выполняете такую... Расщепленное туннелирование. Делается это, наверное, ну, только одним инструментом обоюдоострым скальпелем. В по-моему, больше никакие у нас в стране не продаются, насколько я знаю. Только они продают у нас. Он заводится строго параллельно оси. Вот он. И очень медленными движениями. Аккуратно продвигаясь, создает карман, расщепляется. Опять же, вы помните, что трансплантат, который вы будете сюда устанавливать, его площадь должна быть в два раза больше, чем поверхность имплантата обнаженного, на котором он будет лежать установлен. то есть принимающее ложе в качестве имплантата должно быть в два раза меньше, чем площадь имплантата трансплантата вашего. Соответственно расщепление вот этот да, оно должно быть на тот объем, на который вы сможете не только аккуратно завести трансплантат, но еще и подшить его швами на вожах таким же образом, как вы шьете в туннеле делается в кол, в кол в трансплантат, в кол в трансплантат петля заводится, выкалывается, то же самое делается с другой стороны Аккуратно э, вместе с ассистентом вы подтягиваете его, устанавливаете, завязываете с одной и с другой стороны. И в обязательном порядке крестообразный прижимающий шел, чтобы избежать до да, мертвых пространств, чтобы вот эти зоны были максимально трансплантаты, вот, прижаты к принимающему расщепленному ложу. Почему здесь нельзя сделать полнослойный лоск? Вот если вот эта часть будет у вас полнослойной, скорее всего, потому что вы не сможете, если здесь такое истонщение, что у вас просвечивает э, имплантат, естественно, не надо пытаться это разрезать, просто прорежите это насквозь. Самое главное, это расщепиться вот в этой зоне, чтобы создать условия для оживления трансплантата в области имплантата. Но у вас внизу будет депитализированный трансплантат, его обножение там на полтора миллиметра, это не настолько криминально. Главное, чтобы вот здесь образовались полатерали и анастомозы. Возможно, что это будет не очень красиво, но это будет зато качественно, потом увеличить объем десны в области, истонченного блантата. У пациентки хронический, генерализованный парадонтит тяжелой степени тяжести. И вот эти вот, во все условия ей был установлен одиночный имплантат в области 22 зуба с одномоментным удалением. Это циркониевый абатмент и циркониевая, по-моему, какая-то безметалловая конструкция на этом циркониевом абатменте. Вот здесь коронарно сместиться никогда да, нельзя? Вот, сейчас покажу. Подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Вот выкроен Спасибо. Трансплантат это из бугра. Депитализация, установка вот установленный трансплантат фиксация с ликаичную вылоску Такой же порядок, да, после фиксации сосочков, мы фиксируем опекальную самую часть вертикального разреза. Ушиваем вертикальные разрезы. Это снятие швов. Был, мы уже, наверное, сняли. Нет, был, конечно. Просто мы не все этапы, иногда бывает, это вот как бы идет само по себе. Не... Это 14 дней. А коронку, в общем, произошла такая ситуация, коронку опять мне не смог снять. Они меня не поняли, общем, правильно, они не сделали этого, и я ее просто бором... Отрезала, как мне нужно было. А коронка клиническая была, наверное, миллиметра на 4 выше, чем клык и центральный рецепт. коронки, там фотографии. Вот она. Смотрите, видите? Видите, что это бором сделано? Но у меня не было другого выхода, я не могла натягивать существенно-косичный лоскут на... Безметалловую эту, керамику, поэтому она была это снетышевая. И дальше где-то, по-моему, это чего-то, это уже через две недели, еще после снятия шов, то есть две, месяц после операции там. Это... Вот это полтора месяца после операции. Это... Но у нее на самом деле очень хорошо, у нее все лучше и лучше там становится, все это восстанавливается. Но и теперь это второй резец боковой, он похож на свой второй боковой резец, а не на клык по высоте. Да. Мы добились результата, собственно, но единственное, я могу сказать, у нее дегестенции в области витков имплантатов не было. У нее... Это вот тот случай, когда при хроническом продонтите был установлен имплантат, и высокая шахта, плюс истончение, да, предварительно вот это воспалительное, деструктивное, оно дало вот такую рецессию. Но я думаю, что доктор, который ставил вот этот имплантат, он думал об этом, иначе зачем бы они делали церконевые абатменты? Они просвечивались. Конечно. То есть он понимал, что может произойти потому что у нее все остальные имплантаты с обычными абатментами, с металлическими, ну вот какими, титановыми они должны быть да. А вот именно этот зуб был у него был установлен циркониевый абатмент с самого начала децессия у нее развилась через 6 месяцев после установки коронки ну собственно вот с этим клиническим просто у нас есть остальные клинические ситуации но они приготовлены конечно для переимплантитов потому что это их тема теперь про сосочки чем интересен данный курс мы с вами живем во времена когда нас прессингуют в части необходимости применения современных э, импортозамещающих технологий вот здесь сидит очень э, такой уже преданный нам доктор зульфия Бунисова которая работает много много лет